обнаружен тяжелый перелом. Готово. Обнаружены лёгкие ранения. резерва. Вперед. В опасность. Санин. Уинстона подбили. Подлота его станет лучше. Уйди его отсюда. Горн Фриман, у тебя получилось. Мы говорили с Салем. Э, посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной.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 Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну тот, на который отец навесил там... Да, танки. хорошая идея. Подожди. Норка, выводи баги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами зале. Как раз вовремя? Окей, Алекс, мы готовы. <сосы> Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда.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 Здравствуйте, Доктор Фриман. Машина готова. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Хорошо, поехали. Извините, док. быстрее в подвал мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту полковник кабич будет рад что ты добрался управляемая ракетная установка лучший способ сбить штурмовик а привет я сейчас подойду так, эм, о чем я? А да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Ну, и кто-то счастливчик, который будет с ней воевать. Ах да, Гордон Фримен. Я не мечтал о лучшем добровольце. Полковник Одесса Кабич, к вашим услугам. Устечку! Пожми патронов! Примон, патроны! Прикрой, перезаряжу! Вперед, доктор Фриман. Мы знаем, Илай Аванс полагается на вас. Uh-huh. Mm. -hmm. Система жизнеобеспечения включена. Морфей введён. Закончен!